Здравствуйте. Привет. Чем занимаетесь? Спрашиваю россиян, что он не знает о лендлизе. И что означает? Я вот не знаю. Может скажете? расскажите Не, я, я спрашиваю. А вы знаете сами? Немножко знаю. Ну.. Что знаете? Расскажите мне. То есть вы не знаете? Я не знаю. Я уже у вас спрашиваю. Зенглез это безоплатная, безвозмездная программа помощи Соединенными Штатами сначала Великобритании, а потом и Советскому Союзу в годы Второй мировой войны. И дальше что? А дальше Википедия в помощь. А дальше вы не знаете, получается. Вы этим что хотели сказать? Что вы не интересуетесь историей своей страны, и вы не понимаете, во что вы вляпались. А во что Россия вляпался или во что Украина вляпалась? Россия. Ага. А во что Россия вляпалась? Россия вляпалась в свой конец. М -м. Понятно. А Украина куда вляпался? А Украина после победы начнет новый цикл своего развития. После победы это когда? Когда до последнего украинца стоят? Нет, до последнего москаля на территории Украины. А почему говорите москаля? Откуда знаете, что там москали? Правильно говорит московита. Ну, может так, сокращается. Я не знаю, я не знаю, вот спрашиваю. Москаль это не, не москвич. Понятно. Москаль это тот кто, тот, кто служит Москве. Хорошо. Ответьте мне на один вопрос. Почему Пожалуйста. уже много-много лет в Украине. Украинцы сжигают флаг России и поют песни москалята на или там еще то Уже много лет это продолжается. В чем причина этого? Почему вы по утрам перестали пить и литр коньяка? Вопрос на вопрос отвечаете. Вы не можете ответить? Я не могу ответить, потому что ваш вопрос содержит полный бред. Почему? Вам видео показать, что ли? Как они почему вы перестали выпивать лето коньяка утром? Почему вы, вы как, почему однако однако утром? вопрос на вопрос? Я посмотрю, что видеть, вы в ютубе, знаете, сколько видосиков таких по Украине ходят, по центру города? Посмотрите. Совершенно правильно. Ну, вот Мы не там, только почему, почему, почему? Что это означает? Мы не только флаги сжигаем, мы убиваем вооруженных россиян у себя. Флаги это... Ты что с ним сейчас говорю? До этого, 10 лет тому назад, вот это было. 20. 10 лет тому назад на Майдане у нас было две палатки в Киеве с российскими триколорами. Это были ваши ребята из Новосибирска, из Питера и Москвы. Ты... И мы с ними рука об руку забрасывали коктейлями молотого Молотова наш беркут. А вы хуйню говорите, молодой человек? В смысле? Посмотрите вам видео в помощь. Таких видео много. По решил, а не получилось у него. Сразу сливается.